Добрый день, дорогие друзья! Зовут меня Евгений Лесков, я из города Омска, выпускник 13-го потока компании «Деньги на банкротстве». И свой первый видеоотзыв я хочу начать с, со слов благодарности. Хочу сказать огромное спа спасибо нашим наставникам, это Павлу Куксенко и Давиду Резаеву. Ребят, я хочу быть рядом с вами, я хочу впитывать каждое слово, сказанное вами. Потому что, блин, те знания, которые вы нам даете, и те знания, с которыми вы поделились лично со мной, они стоят многого. Я человек, который открыл э, свой первый бизнес в девяносто девятом году, могу смело сказать, что э, деньги, которые я заплатил за ваши знания, это вообще мизер, это копеечка, это, это капелька в море. Я знаю, как приобретается такие, такой опыт. Это, блин, это многого стоит. В реальной жизни ни один человек не может поделиться такими знаниями, которыми делитесь вы. Спросите хоть у кого, у директора, у предпринимателя, даже меня спросите, как я зарабатываю свои деньги, я никогда вам не расскажу, зачем мне конкуренты на рынке. А в компании «Деньги на банкротстве» ребята не только со мной делятся, не только поделились, они рассказали все от и до. Мало того, они меня везу, ведут к результату, держат за руку и говорят, Женя, давай. И знаете, я это очень сильно ценю, потому что это, блин, это многого стоит. Сама идея создания сообщества, она, она несет мега идею, мега мысль. Быть полезным не только для себя, вот я привык, да, я предприниматель, я как волк-одиночка, где побегал, где откусил, там и заработал, так и заработал. А здесь я понимаю, что я могу быть полезным не только для себя, могу быть полезным и для, люди, для, для других людей. Это же, это прям а, мега помощь в свою копилку, в свою карму, это, это очень сильно. Вот. я хочу быть в этой компании я уже в этой компании да вот я хочу с вами зарабатывать деньги я хочу с вами учиться я хочу с вами развиваться я хочу с вами захватывать нашу российскую федерацию по кусочкам по кусочкам я знаю что это получится однозначно потому что вы профессионалы с большой буквы вот хочу отдельное спасибо сказать нашим кураторам, это катерине виноградовой и Игорю. Плотникову. Вот, это те ребята, которые практически 24 часа э, на связи, это знаете, как э, помощь близкого друга, плечо близкого друга в трудную, в трудную минуту. Я не буду рассказывать, как мне сложно давались определенные знания, потому что э, в 40 лет очень сложно перестроить свое мышление, но я шел намеренно к этому, потому что я знаю, для чего это мне нужно, вот. Поэтому еще раз скажу огромное спасибо всем, кто этот проект несет в массы. и я готов в этом поучаствовать, потому что для меня это тоже важно. И на сегодняшний день в компании мы уже зарабатываем деньги и э, помогаем зарабатывать другим деньги. Это, это, это, это я не знаю как это объяснить. Вот. Хочу подытожить свое первое видео обращение, видеоотзыв следующими словами. Сейчас я обращусь к новичкам. Если вы еще до сих пор сомневаетесь, интересна ли эта тема или нет, я скажу, что интересно. По крайней мере, меня лично зацепило. Может быть, кто-то из вас меня не услышит, и это нормально. Но если я хотя бы своими словами до одного человека достучусь, это уже хорошо. Вы знаете, я уже давно не работаю на себя, и меня не интересует работа там, за 15, 20, 30 тысяч рублей. Вот. Я не готов свою жизнь тратить на работе с утра до вечера за такие копейки. У меня на сегодняшний день цель зарабатывать от 200 тысяч и выше. И я знаю, что с такими профессионалами, как Павел и Давид, и другие-другие ребята, уже многие более успешные, мы это будем делать легко. Поэтому за вами выбор. Либо вы с нами, либо вы не с нами. Если вы не с нами, пожалуйста. Если вы, мы с, вы с нами, welcome. Мы всегда готовы вас принять. Всегда готовы помочь. Всегда готовы поддержать и так далее. Спасибо всем большое. Свой следующий видеоотзыв я напишу тогда, когда я заработаю полмиллиона в месяц.